Смотрите, какие дома, какой вид, вокруг зелень, природа, тишина, птички поют. Это территория нашего двора. Елки, ландшафтный дизайн, красота, обалденный дом. Хозяйская, большая, дорогая кухня, причем она крутая. Это мебель фирменная, брендовая, если хотите. Посмотрите на одно только зеркало, как оно оформлено. Потолочек деревянный, красота, картины, лестница из настоящего дерева. Я не знаю, тут, по-моему, она квадратов. 80. По-моему, мне так кажется. Но еще есть одна интересная фишка-плюшка. Это, конечно же, наш балкон. Привет, дорогие уважаемые друзья. Сегодня будет очень интересный дом. В действительности, дом Пушка. Вы даже не представляете, насколько. Смотрите, где я нахожусь. Нахожусь я в сумасшедшем, прекрасном коттеджном поселке под названием «Лесная сказка». Смотрите, какие дома, какой вид. Вокруг зелень, природа, тишина, птички поют. И все это в окружении зелени, э, просто прекраснейшем месте, идеальной архитектуры, внешние дома. Обратите внимание. И вот такая вот, конечно же, атмосфера самого поселка. Э, в общем, да. Данный коттеджный поселок называется «Лесная сказка» один, назовем это. Это построены изданные дома. Я иду по территории нашего коттеджного поселка. Дорогие друзья, здесь у нас на продажу несколько домов, но я вам предоставлю всего лишь один. Я вам представляю к вашему вниманию вот этот дом. Вот он. Здесь у нас 12 соточек земли. тихом, спокойном месте смотрите, сколько я здесь хожу. автомобилей не увидите, кроме, как говорится, своего непосредственно родственника, друга или того, кто приехал к вам, самосу, разумеется в гости, дорогие друзья. 12 Соток земли, 350 квадратов дом Все коммуникации центральные Автоматические ворота раз Все под видеонаблюдением И мы внутри, на территории нашего Дома, индивидуального жилого дома. Смотрите, красота. Здесь у нас несколько парковочных мест. Паркуйтесь, сколько влезет. Свой дизель-генератор, баскетбольная площадка, навес, гараж. И вот давайте обернемся. И, конечно же, красивейший пейзаж. Естественно, туйки, красота. Отделка травертина, система умный дом, видеонаблюдение. И, конечно же, смотрите... Нюансы в деталях, само собой разумеется. Еще раз окидываем взглядом, разворачиваемся. Мы прямо на границе леса. Вон он лес. И здесь реально, если выйти погулять с собакой, то вы э, на самом деле увидите то, что буквально полчаса прогулки с собачкой пол ведра грибов. Как минимум, дорогие друзья, вы увидите запросто. Смотрите, здесь у нас керхер-мерхер, практически все остается. Мангальная зона, мебель, вот все, что вы это видите, да, включая вот этот вот обогребательный элемент. Это все вам, дорогие друзья, для вашего... Счастье и спокойствие. Так, тут что-то палят. Шашлыки-мышелки. Можно готовить кушать на дровах. Там у нас ко не котельная, а как ее правильно. В общем, там у нас, дорогие друзья, есть подсобная. Это территория нашего двора. Смотрите, елки, ландшафтный дизайн, красота, обалденный дом. Сейчас я вам покажу его вид сбоку, само собой разумеется. Здесь у нас есть лапа-мойка, грабли-мойка, вила мойка Я не знаю, тут кошка-мойка. Там лежала, если что, кошка. Кошка, которая спала. Как говорится, кошка, которая гуляет сама по себе. А вот это наш бассейн. Размеры бассейна внешне я вижу, что как минимум 5 на, на 10 или 15 даже, само собой, дорогие друзья, это вот здесь у нас места для погулять, места для посидеть места для покачаться, в общем покайфовать, покайфовать вот это тоже все остается, далее поворачиваемся сюда, здесь у нас лежаки место для того, чтобы умыться вода, все есть само собой разумеется, все у нас работает и вид немножечко с другого ракурса вот так вот выглядит наш дом. Дом у нас имеет этажность три этажа. Сейчас мы, дорогие друзья, с вами заглянем прямо туда. Здесь у нас видите, конечно же, свой собственный сад. Мандарины, черешни, туи, видите, да, лошадный дизайн. Называйте это как угодно. Также у нас можно вот здесь спокойно зайти в дом. Так, дверка с этой стороны сейчас закрыта. Зайти просто в дом с кухни из кухни, со двора на кухню, с кухни во двор, как говорится. В общем, ходи гуляй, делай, что хочешь, ходи кайфовай. Видите, да, здесь даже есть кормушка для птичек-зверушков. Хурма, мурма, вот они, мандаринки. Здесь все это растет у нас запросто. Дом имеет статус индивидуальный жилой дом, построенный с данной 350 квадратных метров, травертине, три этажа и... Выглядит, в общем, очень дорого-богато. Идемте далее, дорогие друзья. Здесь обходим нашу территорию вокруг. Здесь мы видим мандаринки. Для вас, кто купит данный дом, дабы здесь жить просто класс. Кто из вас будет здесь жить, это, как говорится, вам одному решать. Вот она здесь, вижу, что тепличка. Судя по всему, здесь не очень любят вырастить какие-то фрукты, продукты. В общем, тепличка есть, фруктов, продуктов нет пока. Ну и не очень-то надо. Там у нас мастер там у нас еще одни дополнительные, как говорится, какие-то подсобные помещения. Территория зачетная, согласитесь. А давайте еще раз идем. Территория, еще раз говорю, 12 соточек земли. Прекрасные 350 квадратных метров. Готовый построенный дом с ремонтом. Заходи, живи. Делать ничего не надо. Готовый дом под ключ. Просто надо... Лишь купить и жить. Это выход со второго этажа, дополнительный выход с отдельным входом-выходом. Тут, короче, выходы-входы отовсюду. Реально, на самом деле, потому что, ну, потому что дом информативный, современный, классный. А вот здесь можно купаться с подсветочкой ве вечером, романтично и просто... С шикарным видом, дорогие друзья, имея такой дом, грех не купаться, вот так вот он выглядит внешне, вот такой вот он, нравится он, если нравится, дорогие друзья, теперь идем вовнутрь, смотреть, что там нас ждет, внутри нашего дома, идем. Дорогие, ну что, давайте продолжать, действительно дом очень интересный, очень качественный ремонт, который вот просто заходи, живи, делать ничего не нужно, причем ремонт на высочайшем Уровне. Просто посмотрите, сразу же вот это наша входная группа. Я, например, захожу отсюда, хотя при желании можно организовать вход и оттуда, и отсюда. И, в общем, покупайте дом, заходите откуда хотите. Давайте начинаем с коридора. С коридора сразу же встречает наш вот такой вот шкаф. Причем он зеркальный для того, чтобы само собой разумеется, ну, зеркало должно быть, мало ли там, красивые вы или некрасивые обратите на себя внимание. Далее еще один большущий шкаф. Но мы давайте-ка пойдем направо. Вот. Идем направо. Направо мы сразу же попадаем в нашу кухню. Хозяйская, большая, дорогая Кухня, причем она крутая Смотрите, здесь вот все, что вы видите Практически все остается, да Посмотрите, душ, духовой шкаф Вот холодильник Бош, который делает Лед непосредственно, то есть, да Все это дорогое, это все непростое Это все качественное, фирменное, да Тут одна только вот, как и правильно Микроволновка и та Панасоник Далее, смотрим вокруг да около, естественно Тут и посудомойка, тут у нас и холодильники И встроенная техника бытовая Прекрасная, смотрите, подсветка Везде у нас здесь тут же выход Видно, что там у нас за выход. Так, что мы видим? Видим у нас тут же непосредственно мангальная зона. Видите, стекла у нас зеркальные. Дальше еще один вспомогательный стол. Туда по, по всяким тумбочкам я лазить не буду, это нехорошо. Столик для того, чтобы покушать просто для принятия пищи. Дорогие люстры, причем оригинальные. Я такие вот сколько хожу, да, не очень как бы и встречал. Но я думаю, вам это будет приятным бонусом в довесок к данного дома естественно дорогие друзья с кухней мы завершаем уходим далее сюда так это у нас что это у нас котельная котельная, вспомогательные помещения, без них вы сами понимаете особенно это, в принципе, видите, да, стабилизаторы стоят, непосредственно дорогая электрика, Шнайдер, все совершенно это вот все разведено здесь и все пронумеровано, что куда, откуда. В общем, все это пригодится. Здесь у нас еще одно дополнительное помещение, я туда не пойду, там у нас насосная для бассейна, фильтрационная, система теплый пол, газовые котлы, в общем, все, все, все, вот это, как говорится, сердце нашего дома. Туда сильно вникать смысла нет, потому что, как говорится, это... Помогательные помещения. Вот так это назовем. Идемте дальше. Здесь у нас первая. Первая ванная комната. Причем, посмотрите, здесь одна ванная комната, квадрата 30 просто. Здесь у нас ванная полноценная, в которой можно полежать, кайфануть. Вот да, даже не всегда умею чем-то пользоваться. О, вот такая вот леечка. Дальше. Вот это все. Что вы видите? Это специализированная дорогая мебель. В действительности, это мебель фирменная, брендовая, если хотите. Посмотрите на одно только зеркало, как оно оформлено. Само собой разумеется, в любом уважающем себя доме БД. И, само собой разумеется, нормальный унитаз. И еще одна дополнительная душевая кабина. Вот она дополнительно. Здесь все у нас О, вот таким вот образом очень удобно. Оп. Причем на магнитиках, вы знаете, оторвать даже трудно. Вот туда, я не знаю, если смысл лезть или нет, это у нас гладильня. Вот она гладильная, видите, там. там у нас дорогие стиральные машинки МИЕЛЬ, аж две штуки, сушилки, непосредственно стиралки. Там вот это все, что вы видите, там будете вы, святая святых, у ваших женщин, там вы будете, конечно же стирать, гладить, складировать одежду, если это вам будет необходимо. Это первый зал. Первый зал, проходной его можно назвать, то ли зал, то ли не зал, ну, в общем, по сути дела, микрозал, назовем это так, потому что основной зал далее будет у нас идти. Сейчас мы до него доберемся. Смотрите, шкаф выполнен следующим образом. Здесь у нас размещены элементы декора, вот видите, кость мамонта и книги. Книги вы будете читать на досуге, когда у вас будет время. А при покупке данного дома, естественно, время у вас должно быть, потому что грех такой дом купить и в нем книги не читать и не жить, как говорится, и долго не находиться. Естественно, при систему вот это вот, это можно видеть, кто к вам пришел, да, там вы вполне вот не хотите выходить, да, вот эта вот система установлена на каждом этаже. Вам лень выходить на улицу, смотреть, кто там пришел, вы нажали здесь кнопочку, у вас отобразилось лицо пришедшего, сказали, иди нахер, я тебя не звал, или же заходи, пожалуйста, нажали кнопку, и ему Открылась. Проходим. Это уже святая святых, большущий зал. Там была, как говорится, прелюдия, микрозал. Здесь уже у нас основной зал. Это вы посмотрите, теперь на потолки там летающие медузы. Медузы в стиле, я не знаю, как это правильно, стиль называется потолочек деревянная красота, картины, лестница из настоящего дерева. Причем какое-то дерево тоже. Специализированное, дорогое, я смотрю, она обработанная, ухоженная. Давайте-ка еще раз пробегаемся по нашему залу. Все, что вы видите, практически все остается. Естественно, тут, вот, даже видите, есть. Слоновья кость, еще одна какая-то. Короче, это все удовольствие не дешевое, как вы понимаете. Ладно, давайте-ка проходим сюда. Везде у нас, видите, дорогая плитка, дорогие отделочные материалы. Везде все из керамогранита и, конечно же, свой собственный камин. Здесь можно закинуть дрова, дрова будут у вас гореть, и вы будете греться от настоящего открытого огня. Вот так вот. Это можно даже назвать. Все это работает. Все это рабочее. И представьте, сколько здесь много света. Можете себе представить, когда это все прекрасный солнечный день. Естественно, здесь у нас везде выходы, при желании можно выйти прямо туда на лужаечку. И если вы вдруг хотите просто-напросто искупаться сразу же, да, вон оно у вас, бассейн, прямо из окна. Из окна и вот еще дополнительные у нас здесь выходы, допустим, выйти в ваш сад. За фруктовым деревом, за хурмой, за мандарином, хотел сказать за бананом. Увы, бананы у нас здесь не вызревают, дорогие друзья. Все, поднимаемся. Теперь мы на второй этаж. Это был первый этаж. Делать теперь за вторым этажом. Сейчас сниму все сверху в Вниз. Сверху вниз тоже прекрасная, замечательная картина. Если что, в прекрасный погожий день у нас там прекрасно видны снежные шапки, горы, белые прекрасный Кавказский хребет. Если хотите, дорогие друзья, да? Это все само собой разумеется. У вас будет открываться прекрасный вид из окна. Сверху вниз посмотрели. Обалденно. Обалденно. Сверху вот там вот кто-то будет спать из ваших членов семьи, из родственников или гостей. В таком большом доме невозможно не звать гостей, потому что здесь у вас сразу же обнаружится куча родственников, как только вы купите такой дом, представляете, да? Лестница в небо, подсветочка. Естественно, вот эта вот система, про которую я говорил, когда вы понимаете, кто к вам пришел, кто позвонил. Проходим. Следующая спаленка, назвать ее не знаю даже как. Ну, в общем, спаленка как спаленка. Естественно, шкаф, кровать, телевизор. Здесь два провайдера по интернету. То есть, если один отвалился, второй, естественно, пожалуйста, дорогие друзья, подключайте второго. Без проблем, само разумеется. Еще одна ванная комната. Вот это вот специализированная картина. Хозяйка сказала, как это называется. Я забыл, извините меня. Не совсем, я творческая личность. Я немножко по-другому. Так, вот это, наверное, тоже как-то... Вот, ничего не понял. Не разобрался. Ну и ладно. Короче, все у нас. Опять фермачевая мебель. Мебель непосредственно в ванне. Это вот красивые дизайнерские решения. Душевое место, кабина, биде, все само собой разумеется, как положено. И везде у нас теплый пол и батарея, как вы видите. И свой отдельный выход. Выход на фруктовый сад. Сейчас открою, выгляну и зайду. Вот, вышли. Заглядываем обратно, закрываем. Так, надо закрыть. А, вот так же она закрывается. В общем, я не очень-то знаток. Пойдемте, дорогие друзья, дальше продолжаем. Сейчас дальше будет. Дальше интереснее. Поднимаемся. Лестница в небо. Декоративная штукатурка по стенам. Все это, как говорится, декоративная штукатурку Никто забирать вас не будет. Это все идет в довесок к дому. Сами понимаете. Вот это вот место мне больше всего нравится. Это и спортивный зал, это и игровая, это и рабочий кабинет, это и гостевая. И, в принципе, библиотека, если хотите даже. Видите, да? Здесь вот даже есть матрас, какое-то дополнительное спальное место. А вот там вот куча гостей для вас. Так, далее. Хотелось бы тоже отметить то, что здесь есть много ниш для хранения разных всяких вещей. Открываем. Смотрите, какое пространство. Надеюсь, что вам видно. Оно огромное, понимаете? Там, там еще можно, я не знаю, тут что только не спрятать. В общем, целый гараж даже. Просто обалдеть. И также замечательные окна в потолке, которые дают прекрасный дневной свет. Можно даже света не включать. Интересно, если свет выключить мне на улице пасмурно? Свет я пока не буду выключать. Идем сюда. Следующая. Классная спаленка. Вот такая она. Интимная, можно сказать, кровать. То есть сразу же из той гостевой вы выходите сюда и попадаете в кровать. В кровать, дабы тут поспать. Ну и что? Тоже оригинально все. Понимаете, да? Обалденно! Картины. Картины натуральные. Красивые, блин. Так мне и живопись скоро начнет нравиться. Давайте из окна выглянем. Из окна выглянем. Грех не выглянуть. Что мы видим? Видим нашу территорию и соседнюю территорию. А также дома. Видите, они друг на друга все похожи. Это комплекс у нас называется «Лесная сказка». Естественно, за домами у нас вот там везде нацпарк. В прямом переносном смысле нацпарк Сочи. И мы реально находимся в окружении нацпарка. 350 квадратных метров дом продается. Кому он? Здесь, естественно, у нас еще дополнительное место, шкафы, шкафоместа, куда множество можно сложить разного барахла. При желании, если у вас его много. А я уверен, и владея таким домом, барахла у вас будет достаточно. Само собой разумеется, на каждом этаже имеется... Ванная комната. Здесь тоже она есть. Эта комната не исключение. Вот эта картина называется очень... Как-то хозяйка сказала, интересно, но вот якобы это дело дорого стоит. В общем-то, это какая-то фирмачевая вещь. Мне она, если честно, напомнила Майкл Джексона. Хотя это кто-то другой. Ну, вот, в принципе... Видите, все самодостаточно. И это еще не все комнаты в этом доме. Все самое интересное, дорогие друзья, продолжается. Есть еще одна очень интересная комната. И мы сейчас идем в нее, дорогие друзья, спускаемся. Снова наш шикарный зал конечно же, огромнейшее пространство. И я вам сейчас покажу еще одну комнату, потому что она является одной из самых интересных. Идем сюда, в эту сторону. Но прежде чем туда попасть, здесь есть дополнительное помещение для всяких роутеров, там пылесоса, если хотите. В общем, барахольная. Проходим далее. Опа, следующие пакетнички, чтобы далеко ходить не надо. Проходим. Детская ее назовем. Детская, детишечная, там, не знаю, там подростковая. Смотрите внимательно. Смотрите, она какая огромная. У некоторых людей в городе в городе Сочи, ну, просто квартиры такие, как... Даже квартиры меньше, чем эта детская. Причем она раззонирована. Это такая вот кварти... квартира, хочешь, хочется сказать, да, но ну, это, по сути дела, это комната, да, комната, разбитая на две части. Перегородку здесь ставить не ставили, а сделали импровизированный такой шкаф, который делит, видите, с этой стороны шкаф и с этой стороны тоже шкаф, который делит это таким образом помещение надвое. Далее, естественно, чтобы, как говорится, из каждой комнаты, как вы заметили, здесь в этом доме находится санузел. Санузел тоже сделан вот в таких же вот цветах. Душевая, БДС, туалет, все как положено, вот и имеется окно. Закрываем. Естественно, здесь она упакованная полностью. Тут же как бы как... Какая уважающая себя детская без безгазберобная. Вот она, смотрите, огромнейшее помещение. Здесь еще одна комната. Я не знаю, вот это все, только вот это вот детская, да, где я сейчас с вами нахожусь. Я не знаю, тут, по-моему, она квадратов. 80. По-моему, мне так кажется. Но еще есть одна интересная фишка-плюшка это, конечно же, наш балкон. Вот он. Смотрите, он огромнейший отсюда, от сих до сих идет по периметру. С вот таким вот видом там кавказских ребят. Мы же все-таки в Сочи. Как он вам, этот дом? Дом зачет, согласитесь. На балконы выходить не буду, что-то холодно. Ну что, дорогие друзья, завершаемся, закругляемся с нашим домом. Шашки наголо. Так, не успел вытащить. Пусть висит дальше. Смотрите, три шашки вам в подарок. Полностью все, как говорится, упакованное жилье. Даже мурло. Мурло. Вернись. Остаешься? Остается. Остается, короче, мурло в нагрузку э, желающему купить данный дом. Мой номер 8 918 880 0747. 47 Звать меня Дима Дима ЮДВ. Дом продается, срочная продажа. Люди построили э, дом в другом месте и продают этот дом. И он уже здесь и сейчас по договору купли-продажи. Ипотека, полная сумма в договоре. Полностью идеальный чистый кристальный дом. 12 соток земли в таком месте уже может быть вашим, дорогие мои. Звоните, пишите, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Like. Кому нужна информация об этом доме, жду вашего звонка, дам всю подробную информацию и, как говорится, будьте счастливы, дорогие друзья. Всего хорошего. Пока.